Решим неравенство. Котангенс t больше или равен квадратному корню из трех. Отметим на линии котангенсов точку А с абсциссой квадратный корень из трех. Отметим на единичной окружности точки, соответствующие числам аркотангенс квадратного корня из трех и аркотангенс квадратного корня из трех плюс π. Так как данное неравенство не строгое, точки закрашены. Так как данное неравенство содержит знак «больше» или «равно», выделим цветом часть линии котангенсов, расположенную правее точки А. Выясним, какие точки единичной окружности соответствуют значениям котангенса t, большим или равным квадратному корню из трех. Запишем двойное неравенство, равносильное данному. Учтем, что котангенс периодическая функция с периодом π. Вычислим аркотангенс квадратного корня из трех. Это одна шестая пи. Запишем ответ.